Представляем вашему вниманию презентацию системы видеорегистрации для локомотивов МСВР производства УАО «Электромеханика» город Пенза. Видеорегистрация на железнодорожном транспорте – это эффективное средство для анализа и повышения безопасности движения, Использование данной системы позволяет оценить обстановку на путях при движении локомотива и передать информацию на сервер предприятия для анализа работы локомотивной бригады и расследования чрезвычайных происшествий. Система видеорегистрации МСВР спроектирована ОАО Электромеханика с учетом основных особенностей эксплуатации железнодорожного транспорта. МСВР обеспечивает непрерывную запись видеоинформации до двух недель, защиту от механических повреждений, работу при температуре от минус 40 до плюс 60 градусов и более двух часов автономной работы при отключенном питании. На начало 2018 года системой МСВР оснащено более 150 локомотивов промышленных предприятий. Комплектация МСВР предусматривает установку снаружи и внутри локомотива до 12 аналоговых и IP-камер, которые обеспечивают качественную запись и отображение пути движения. Контроль за доступом к дизель-генераторной установке – Видео- и аудиорегистрацию в кабине машиниста. Контроль сцепки и местонахождения сцепщика. А также контроль сохранности груза и множество других параметров движения локомотива. IP-камеры имеют инфракрасную подсветку с расстоянием до 30 метров, которая автоматически включается в темноте высокое качество записи обеспечивается в любых погодных условиях установка микрофонов в кабине машиниста позволяет регистрировать переговоры по радиосвязи 740 расход 150, 740, 150. верно Информация записывается на видеорегистратор в непрерывном режиме. Это наиболее надежный вид записи, который позволяет детально фиксировать не только ключевые моменты поездки, но также события, которые им предшествовали. Непрерывная запись до двух недель обеспечивается за счет надежной антивандальной и виброзащиты видеорегистратора, а также конструктивных особенностей, которые позволяют вести запись при отключенном питании и минимальных температурах. Удобство и безопасность работы локомотивной бригады повышается при установке монитора, который транслирует текущие изображение с камер в кабину локомотива, обеспечивая сокращение слепых зон и наиболее полный обзор пути для машиниста. Машинист может более точно оценить расстояние до людей и объектов, находящихся в непосредственной близости от локомотива или на пути его движения, и вовремя скорректировать свои действия. Запись видеорегистратора можно просматривать в режиме онлайн на персональном компьютере и мобильных устройствах, а также после поездки локомотива при подключении жесткого диска к компьютеру. Оба способа обеспечивают просмотр записи в ускоренном и замедленном режимах, а также сохранение фрагментов видео. В зависимости от комплектации, система МСВР также определяет координаты местонахождения локомотива и позволяет просматривать трек его движения на электронной карте, обеспечивая возможность оперативного перераспределения работ при простоях техники. Сопоставив видеозаписи поездки с результатами расшифровки скоростемерных лент и параметров ДГУ, можно более детально проанализировать нарушения безопасности движения и причины перерасхода топлива локомотива. Часто для выяснения обстоятельств таких ситуаций бывает достаточно только видеозаписи, что существенно экономит время на анализ данных. Таким образом... Система видеорегистрации МСВР позволяет контролировать качество работы локомотивной бригады и повышает безопасность движения локомотива. Использование системы МСВР сокращает время на обработку данных при расследовании чрезвычайных происшествий, аварий и хищений, а ее состав подбирается для каждого заказчика индивидуально. Для качественного монтажа нужно учитывать различные особенности эксплуатации оборудования для железнодорожного транспорта. Например, при неправильной установке могут засвечиваться камеры или быстро прийти в негодность недостаточно защищенные внешние кабели. ОАО «Электромеханика» предлагает профессиональную и качественную установку системы видеорегистрации МСВР силами собственных квалифицированных специалистов. В случае, если вы захотите установить систему МСВР сами, мы обеспечим все необходимые консультации и рекомендации для вашего типа железнодорожного транспорта и поставим готовый комплект оборудования. Спасибо за внимание! Свяжитесь с нами по телефону или e-mail для консультации по функциям и стоимости системы или узнайте подробнее об MSVR на нашем официальном сайте.